Как жителям города Москвы, тоже участвующим в принятии такого документа, и не только как депутату, там указано обращение к Московскому совету. Уже только по моей информации созданы у нас советы в других городах: Левскове, Иркутске, и Кабаровске. Поэтому есть предложение просто не акцентировать внимание на. Значит, формулировках только Московского Совета, а добавить и к депутатам всех уровней. Вот, я думаю, этой фразы будет достаточно. И если вот после того, как мы примем решение о восстановлении своих полномочий, я думаю, мы еще дополнительно обра э, примем обращение к Верховному Совету, что, понимаете, власть должна принимать законы в наших интересах, которые будут нас с вами защищать. 3 октября... Буквально в 17 часов в здание Московского Совета. Я просто рассказываю, как заканчивались наши полномочия, потом скажу, как они начинались, суть э, нашей э, власти, точнее, народной власти. Значит, э, врывается группа вооруженных спецназовцев и э, около взвода Кремлевского полка вместе с офицерами. Нам автоматы Подержите, под репро, к стенке, кладут на пол, ну и пошли по подвалам Моссовета сначала, нас развели. У нас был штаб по защите Конституции, мы, создали, мы его создали по решению Моссовета. Я, в частности, возглавляю комиссию по законности, моя фамилия Цопова Александр Анатольевич, я бывший следователь, работал в, прокурорской, в следственной прокуратуре с коллегой Олегом Николаевичем Олейником. Значит, который ну, привлекал к уголовной ответственности взяточников за э дефицит, который создавало управление торговлей Мосгорисполкома. В частности, такой был руководитель Трегубов. Вот тогда мы познакомились, вместе работали и в основном нас выдвигали депутаты трудовые коллективы. Это такое отступление. Чем закончилось? После подвала у нас повели к Лужкову показать. Но, ну, слава богу, у него в совести хватило не выйти. Ему доложила его подруга Лена Батурина, что все с депутатами покончено, нас опять под стволы каждого, как бандитов в наручники, скорая помощь, если только говорит одно слово, значит, вы здесь и останетесь. И отвезли, слава богу, на Петровку. Почему слава богу? Потому что, если бы мы попали вместе с депутатами Верховного Совета Хасбулата Рудским и Лефортово, то... Ну, там бы только ждали амнистии. А так сработала дружеская помощь, и через 4 дня мои друзья с прокуратуры все-таки навестили, нас нашли на Петровке, навестили, быстренько мы написали, хотя уже объявили там и голодовку, как обычно, значит, но мы написали быстренькое заявление о том, что при нас ни, ору, никакого оружия не было, и это используя, э, такой фактор нас освободили, ну и мы, естественно, уже сделали ноги с Петровки, потому что уже по нашим данным тот, кто освободил, кто принял решение, последствия не были бы наказаны. а Так мы должны, неизвестно за что, но должны были сидеть, так же, как и депутаты Верховного Совета. То есть так произошло, произошел государственный переворот, о котором не говорят, так произошло свержение народовластия и Моссовета и Верховного Совета. Ну, для начала, все мы были избраны на основании Конституции СССР и Советского закона. О Крывом областном совете. Все были избраны в основном от трудовых коллективов. Вот в чем сила народовластия, что нас всех знали. Даже я, работая на следствии, возвратив иконы в церковь на Измайловском острове, где занимал помещение институт информы Электро, Если помните, Малея такой был, он потом села его премьера. Да? Значит, Одно его слово потом, когда они пригласили меня, я выступал в качестве помощника там, депутата, но они говорят, нужно укрепить юристами Моссовет, и на повторных выборах предложили мне выдвигаться. И коллективные информэлектра, Малей только сказал, ну вы посмотрите вот эти иконы, Александр Анатольевич привез, а я уговорил Лебедева, вот нашего председателя Верховного Суда, он тогда был председателем Мосгорсуда, передать на хранение иконы церкви. Хотя церковь отделена от государства, но договорились передали у приговоре написали маленькая тонкость, такая, что оставить иконы по месту хранения. Вот таким образом мы пополняли изымая иконы у контрабандистов пополняли церкви. Э, вот то есть в чем вот сила была нашего народа власти, что людей выдвигали во власть, основ... ну, подавляющее большинство, конечно, были и другие людей, которых знали в трудовых коллективах, которые могут, может вот не просто сказать, но и написать бумагу, постоять, пойти и в конце концов драться за интересы людей и в интересах людей. В чем была сила социализма? Что во главе был человек. Не э, прибыль, как сейчас, да, любым путем, как заявляет руководство Москвы, у вас там, там 15 миллионов лишних в сельской местности, в городских поселках лишних 15 миллионов Чубайс сказал вообще до 60 миллионов лишних, Билл Гейтс вообще говорит, что нам до миллиарда нужно, да, и так далее. Вот, вот она э, природа капитализма, да, когда во главе ставится ненасытная не цель прибыль и когда природа социализма. Мы все с вами сейчас убедились, вот почему такое длительное время народ не просыпался, сейчас просыпается, но ну, не найдите, что много проснется. По всем данным социологу только 2, примерно, процента активных людей. Поэтому огромное вам спасибо, что, во-первых, вы участвуете в восстановлении нашей страны, которую не защитили ни правоохранительные органы, ни высшее руководство, не выполнив требования присяги. И по этим вот всем случаям нужно, конечно, давать оценки. Мы должны извлекать уроки, как профессионалы, да? почему мы не защитили страну. Почему ни один подлец, генерал и маршал не отдал приказ о, э, значит, э, хотя, бы, хотя бы о возбуждении уголовного дела по статье 64, это «Измена Родине». 64 статья «Измена Родине» говорит о том, что нарушение территориальной целостности СССР значит, является изменой Родине. У нас в результате территории СССР образовалась только Россия, Беларусь Украина. Все. Фактически, значит, территории нанесен ущерб. И есть еще другой там момент военной мощи. Военная мощь у нас по сравнению с СССР уменьшилась в два раза. Поэтому, если все сейчас показывают новые разработки, которые в основном охраняют частный капитал у нас, нашей армии, да, то, значит, в основном разработки Советского Союза. И они, ну, на сегодняшний день есть, конечно, перспективные на наши разработки и так далее. Но это в основном разработки благодаря нашей Советской Армии. Значит, рассчитывать сейчас на защиту прав человека, да, каждого человека, на его жизнь – я сам убедился, выступая в судах. Вот после того, когда я закончил следствие, я проработал на заводе замначальника по безопасности был в Шереметьевской таможне тоже по безопасности. Ну и потом, значит, начал заниматься адвокатской деятельностью. Не приходится. Я вам однозначно скажу. Большинство вопросов, если, там, значит, нет какой-то материальной поддержки, на что я не согласен, да, в судейском, особенно арбитражном корпусе ты дело не выиграешь. Защитить права от тех, кто взял кредит и не выплатил, и оказался на улице, невозможно. Вот идут суды, пытаюсь возбудить уголовные дела, везде отказы. Вот мы какое получили общество. Место общества, где у нас была уверенность в каждом завтрашнем дне, что мы будем иметь работу, что мы накормим своих детей, внуков, и нашей жизни ничего не будет угрожать, мы не будем незаконно посажены там на арест и так далее, мы имеем вот такую ситуацию. Поэтому мы пришли вот к мнению такому, я уже давно пришел с самого первого дня, когда вышел из тюрьмы, что в принципе после государственного переворота не может быть нормальной власти, а ее и нет, понимаете. Началось сразу самое главное – захват собственности после 1991 -го года. Начался, значит, такая прихватизация началась, хотя мы провели и своим постановлением, и закон подготовили и там о приватизации жилья. Но началась буквально прихватизация в связи с чем? Что все бесхозные здания Москвы, все высотки вот на Новом Арбате и так далее, они оказались бесхозными. Ну, представляете, какая там драчка началась. Один только Гусинский приобрел 50 зданий для своего моста банка. Я вот здесь взял, значит... Доверенность Моссовета, да? вот она, подписана Гончаром, я не вылезал из судов. И когда они поняли, что мы пошли правовым путем, Гусинский приглашает меня и предлагает должность начальника отдела и говорит, Саша, да вот я только что Киселеву дал коттедж в Испании, переходишь ко мне начальником отдела и завтра ты получишь. А через год станешь прокурором, и все у нас будет все нормально. У нас уже весь мир под нашим контролем, под нашим долларом. Ну учись работать, как братья евреи. Ну что ты не вообще офицер старший, не соображаешь и так далее. Давай жить уже нормально и пополнять карманы. Вот у них подход. Никакие принципы порядочности, совести и так далее, которые присущие вот нашему там, я был, прямо скажу, в первую очередь славянскому народу, потому что наш, наши братья-славяне, ну это основной ствол-хребет, благодаря которому мы выживали веками. У меня бабушка-партизанка, два деда погибли, да, я вырос в Полесье. Я знаю, что такое война, по рассказам я видел этих всех дедов и так далее, сами играли настоящим оружием. Но наши бабушки и дедушки, передавая нам весь опыт, говорили о том, что мы выживали именно благодаря тому э, лесу и огороду и благодаря тому, что мужчины во времена трудные, сплачивались, выходили на защиту против всех врагов, а мы с детьми прятали и продолжая воспитывать детей. Бабушка, два деда погибло, один под Тулой, другой под Книзбергом лежит, но бабушка вырастила четырех детей, нас около десяти внуков. Все получили образование и стали достойными людьми. Вот так наш род продолжается славянский, ну я имею в виду многонациональный наш, нашей страны, когда возникли такие сложные ситуации, мы все стали на защиту, благодаря вот нашим традициям, ну и благодаря, конечно, братьям славянам. Что сейчас происходит, это, вы знаете, не хуже меня, в силу всех последних событий, вбивается в клин для того, чтобы мы убивали друг друга, понимаете, вот это самое страшное, не допустить. Поэтому ни в коем случае не позволяйте себя каких-либо провокаций. В чем наша сила, вот тех, кто сейчас здесь с вами присутствует в этом зале, тем, что мы не будем идти на поле РФИ, Российской Федерации. У нас свое законодательство, Конституция, у нас свои законы. И мы будем действовать на основании своих законов, не посягая на полномочия власти РФ, не позволяя предъявить нам обвинение по 286 присвоение полномочий. Ни в коем случае не пытайтесь вот со своими созданными советами и я своим депутатам, которым говорю. Ну, они прислушиваются, потому что тайно избрали меня когда-то председателем комиссии по законности, когда Седых Бондаренко ушел за председателем. Потому что Москва постоянно была в действиях, там, в боях. Одну я приведу фамилию Виктора Ивановича Ампилова, и его трудовая Россия, которая чуть ли... Каждый там месяц по несколько раз выходило на улицы по 20-30 тысяч человек, бои, и все во всем этом нужно было разбираться. Но при всем при том, Совет был демократический, у нас не закрывались двери. Вы знаете имена такие, как Андрея Бабушкина, который сейчас занимается осужденными, да? Вы знаете Андрея Савельева, там, Кузина Виктора, который был зам Новодворской ДС. У нас одна комиссия, вот наша по законности около 30 депутатов, объединилась только, и вы постараетесь объединить. У нас всех с вами разные взгляды, всех их недостатки, нет идеальных людей. Но мы объединились на чем? На главном. На то, что если мы хотим нормальной мирной жизни, ну тогда для нас пример был Запад, да, как на Западе, то давайте выполнять требования закона. Вот есть закон, мы его выполняем. Не нравится, мы представители народа, услышал по беседу там, на встречах со своими избирателями, мы его э, меняем и выполняем. Но должна быть ответственность и все. Какие причины, хочу сказать, э, в силу которых были прекращены наши полномочия и мы не сохранили Советский Союз? Я уже сказал о Советском Союзе. Это предательство на, в самом высшем уровне. Почему? Не было контроля. Даже КГБ не контролировало партийную номенклатуру. Представляете, да? Делали, что хотели. Ездили, договаривались, получали взятки там, как шеварнат за шеф и никакой ответственности. Совершили предательство, три, как мы называем, алкоголика в Беловежской пущи, еще там плюс два человека. Никто не возбудил дело а, по измене Родины, да? Вот, смотрим на 93 год, да? Значит, Ельцин издает незаконный указ, вот он, о прекращении полномочий Московского городского совета народных депутатов, Зеленоградского городского совета, депутатов районных советов, поселковых советов и так далее. Не может высшее лицо исполнительной власти прекратить полномочия представительного органа власти. Мы избраны вами, да? вот, жителями Москвы, своими избирателями. Да? И в Конституции указано, что таких... Полномочий, прекратить наши полномочия имеют только те, кто нас избрал. А здесь глава исполнительной власти в нарушении Конституции прекращает наши полномочия. Это я вам рассказываю для того, чтобы вы могли ответить всем, кто сейчас будет говорить, вот на каком основании восстановлены наши полномочия. Я сейчас на этом остановлюсь. Значит, Верховный Совет признал нарушение Конституции Ельциным и отрешил его от должности. Конституционный суд во главе Зоркиным то же самое признал э, нарушение Конституции. То есть у нас есть, есть заключения. На сегодняшний день у каждого у нас депутата, кроме вот значка, есть наши депутатские удостоверения, вот где написано, что мы избраны в 90-м году, да, и полномочия у нас до 95 пятом год. Но они прекращены в результате вооруженного нападения на депутатов ареста то есть незаконного вооруженного нашего ареста и соответствующие прекращены наши полномочия в результате силового захвата власти, если так уже на правовом языке говорить. Поэтому мы считаем и переговорили с Владимиром Николаевичем, нашим генеральным прокурором, и с руководством страны о том, что наши, в силу того, что наши полномочия были прекращены в результате незаконного захвата власти, а фактически госпереворота. Поэтому наши полномочия в силу возникших угрозы жизни сейчас людей, мы считаем необходимым их восстановить. То есть на сегодняшний день после нашего, после того, как мы были избирались, это депутаты 21-го созыва, 452 депутата, да? На сегодняшний день и после прекращения наших полномочий депутаты не избирались больше в Москве. Фактически Был издан указ Ельцина. Он потом преобразован был в закон о избрании Московской городской думы. Ну вот я вам просто хотел сказать о полномочиях Московской городской думы да, и о возможностях. значит Святой день, 9 мая. Только маленький пример. Ну, две минуты отвлю внимание. Мы все активисты, вот в лице Жанны Владимировны, значит, уважаемого нашего председателя собрания Романа Сергеевича, взяли гвоздики, купили еще там пару десятков, там депутатов, ну и просто наших родственников вот тогда идем по тротуару, по Тверской площади в Москве. Представляете? У нас выстраивается группа из 20 сотрудников милиции и не пропускают. Я представляю, что я депутат, показываю свое, еще свое пенсионное удостоверение, что я старший офицер, что я следователем работал, разъясняю им, что мы законная власть, и обычные люди имеют право идти возложить цветы, что мы делали ежегодно на могилу неизвестного солдата. Только что мы говорим, президент возложил. Почему нам нельзя? Нет, нельзя, не объясняю. Потом уже, когда нас арестовали и бросили в автозаки, привезли в отделение милиции, оказывается, есть указ, Мэра Москвы, а, а, значит запрете там на передвижение, вот он от 5 марта. То есть э, лицо высшее лицо исполнительной власти нарушение действующего законодательства, Конституции, прав на передвижение, не ссылаясь ни на один закон, он, они принимают меры, нарушают наше конституционное право. В действиях сотрудников полиции, которые нас арестовывали, которые нас потом задерживали, которые увозили, которые составляли на нас протоколы, штрафовали, содержится состав преступления, превышение должностных полномочий. До этого момента, еще до обращения с заявлением о возбуждении уголовного дела, я пишу заявление и обращаюсь в Мосгордуму к председателю Мосгордумы, мы обычно всегда, такая практика была у Моссовета, о массовых каких-то нарушениях, потому что были не только мы там задержаны, десятки людей, но и были коммунисты э, задержаны, которые с флагами шли по другой стороне улицы, о том, чтобы провели анализ, потому что ни одна служба не работала оперативная. Мы видели, как нашей полицией командовали э, мальчики с иностранным акцентом, в кожаных там тужурках и так далее, коротко постриженные, да, и э, по э, утверждению от Борисова, других, кто там был, людей, что это представители э, государства Израиль, которые уже консультировали, как бороться с такими вот проявлениями, то, тоже то есть людей. Российской Федерации вот для с, того, поэтому. Поэтому спасибо президенту и его администрации, что хотя и сложная система восстановления гражданства, но вы объясняете всем своим, что нужно писать заявление, заполнять анкеты и так далее. Мы должны знать, кто есть кто. Потому что мы не должны повторить тот опыт предательства, который был в 1991 году и в 1993. Ради корыстных интересов, ради того, чтобы набить карманы, можно было пойти на свержение народной власти, ликвидации системы народовластия и поставить под угрозу жизни людей, что сейчас делается этим мировым закулисьем. Мы обратились в Мосгордуму. Ответ? Это у вас частный вопрос, председателя комиссии там по безопасности. Ну, представляете, Мосгордума устранилась, Мосгордума ничего, ни одного решения не приняла по этой ситуации. Почему возникла болезнь? Я просто писал диссертацию по криминологии «Причины и условия совершения преступления». Это то же, что ты приходишь к врачу, выясняешь, почему значит, заболел, температура тебя от аппендицита или от ОРЗ, врач выписывает нужные лекарства или делает операцию, и так сохраняет тебя жизнь. Так и в социальной жизни мы должны выяснять вначале, почему это возникло, почему это к нам завезена была болезнь, и что делали пограничные войска. Почему они на карантин Куршавельскую всю команду с девочками не посадили? Пускай бы там они и развлекались до тех пор, пока не вылечились. Но они под угрозу поставили все наше общество. Москву всю, в первую очередь. Потому что основная масса. Это делается вот, анализ и принимаются меры на уровне власти. Для того, чтобы не допустить подобного в дальнейшем негативных моментов. Но власть не для того, чтобы нам бороться с этими недостатками. Я сейчас вижу. Посмотрите на действие нашей власти. За 30 лет... При наличии нефти, газа, при наличии, что 2 триллиона долларов вывезли значит, нашего богатства, за которое можно было построить три России заново, ни одна проблема не решена. Смотрите жилье, что самое актуальное для детей. Просто у меня дети тоже в ипотеке сидят. И говорят, ну если ты вот депутат такой способный, но ну, реши проблему. Я говорю, так иди восстанавливайте Советский Союз. Ну а как, если мы пойдем, нас с работы уволят. Вот, если при Советском Союзе, давай же в очередях, мы всегда имели возможность получить бесплатно жилье, я уже не говорю про образование, медицину и так далее. Хрущев буквально за годы переселил из бараков хрущевки людей, да? и мы имели крышу над головой, нормальные соноузлы и так далее, стали уже человеками себя, то сейчас за 30 лет мы не, даже не можем решить жилищную проблему. Вот все только через ипотеку, только чтобы банки наживались, все государственные деньги, наши налоги только через банки. Почему? Материнский капитал 400 или сейчас 600 тысяч за двоих детей не решает нам проблему жилья. Понимаете? Банки должны обогатиться. Это их банки в основном. понимаете? Поэтому они все пропускают через банки. Я уже не говорю, ни одной проблемы власть не решает. Причем власть исполнительная, она диктует, какие принимать решения, какие законы. Если говорить о Госдуме, и я уже Мосгордуму опускаю. Практически ни одного закона, я не помню, последнего в интересах людей. Одни штрафы. Мы с вами заработали зарплату, заплатили налоги, купили машины в кредиты дачи там и так далее, и обязаны еще платить налоги. И еще дальше увеличиваются различные штрафы. Ну вот какое предприятие выдержит или п когда машина, не колесом, заехав на газон, штрафуется на 300 тысяч рублей? Скажите, я просто веду такие дела. МАДИ, получив эти деньги, 300 миллиардов да, за 99 год бюджет не направляет. Деньги не поступают в бюджет. Куда они поступают? Ну, Пока есть у меня источники, понимаете, но так же, как и за коммунальное хозяйство, они уходят на Запад, на их счета, где у них недвижимость, яхты, пароходы, теплоходы и дети. Понимаете, власть неответственна перед людьми, мы ему не можем отозвать практически никого, и сейчас они делают практически себя пожизненной. Вот почему актуально жизненно нам начать каждому с вопроса и задавать всем, с кем вы будете общаться, что делать, с чего начать, как с чего делать. Хотя бы один день делать одно дело, конкретное. Да? Восстановили гражданство. Участвуем в поиске, сейчас станет актуальный вопрос. Только что Олег Николаевич сказал в восстановлении правового блока, что мы можем, особенно мы, юристы. Нам надо сформировать свои суды, которые будут действовать на основании закона, да, и э, нотариальные конторы, и прокуратуры, и так далее, где будут приниматься в интересах людей решения, а не в интересах, кто больше кому принесет. Понимаете? Вот ваша задача, ну, просто помочь... Естественно, мы уже переговорили, я с депутатами Моссовета переговорил со многими, просто сейчас в силу там, выходного дня и этой ситуации сидят многие дома, мне поручили вот передать эту ситуацию. Мы будем страдать от недостатков кадров, надежных кадров. Нам нужно, не просто нужны юристы, да, нам нужны те, кто проработал, но кто наших, на наших просоветских позициях, кто будет выполнять требования закона, не думая о кармане, понимаете? Значит, то же самое это касается, это, в первую очередь, правоохранительного блока. Судьи, прокуроры, трибунал там, и так далее. И тогда мы с вами не, не будем уже обращаться в суды эрефии. Потому что даже в суд эрефии пойти сейчас, это сложно решить какой-то вопрос э даже в рамках закона Российской Федерации. Поэтому огромная просьба вот в этом оказать нам помощь. Что мы реально еще сделали? Да? Уже еще с лета я написал письмо, значит, как председатель комиссии по законности, я написал письмо депутату Государственной Думы, председателю нашего Моссовета Гончару, о том, чтобы он значит, в связи с обострением этой ситуации, Прошу вернуться к исполнению обязанностей председателя Московского городского совета народных депутатов 21-го созыва правовое поле СССР и РСФСР, которые были незаконно прекращены в результате противоправного ареста группы депутатов и вооруженного захвата власти в августе как 91 года, так и 93 в городе Москве. Дважды я ему отправил с бланками, ответа не последовало. Я еще отправил ему по электронной почте, вот... Такой тоже текст, сославшись на это, чтобы все знали, и потом не было никаких претензий. Я сообщил об этом всем депутатам, что э, наш председатель Моссовета Гончар, которого мы избирали э, и обсуждали кандидатуру на всех комиссиях, и наша комиссия главная была по законности, потому что мы объединились, самые разные политические партии, представители, на одном принципе, принципе, в исполнении требований закона. Вне зависимости от каких-нибудь других принципов. И мы предложили его как компромисс кандидатуру, за которую проголосуют все. Сейчас он уклоняется. Он не отвечает на эти вопросы, хотя я сходил в Госдуму, передал и по почте отправил, и поэтому. Поэтому будем собирать и принимать решения об избрании. Председателем Совета. После этого мы собираемся сформировать наши рабочие органы. Рабочие органы должны быть у нас, ну, в принципе, я все время за то, чтобы профессионалы работали, да? но на сегодняшний день у нас особенно актуальна работа нужна будет комиссии там по законности, правопорядку, защите прав граждан. Это вот наш предыдущий справочник, 452 депутата, и это все наши органы, и в том числе, включая различные отделы и так далее, и тому подобное. Справочник депутатов, вот у нас 452 человека, к сожалению, не все сейчас уже живы. Но для порядка информации, так как вы уже... Как в отношении избирателей, даже после прекращения полномочий мы не прекращаем общение. У нас, мы в свое время помогли с разделом театра, театр натаган хотел приватизировать Любимов, мы помогли, обратившийся к нам Губенко – значит и другим там актером лёе филату ну мы называем тоже, потому что мы уже потом подружились с ним сохранить все-таки э, традиции потому что любимый по их данным и так далее собирался просто продать театр и уехать за границу да? ну и заменить руководителей и так далее мы помогли создание содружества актеров на Таганке, и наша председатель комиссии по культуре ирина федорова стала его помощником к сожалению, вот Губенко ушел, значит, недавно, царь наш министр культуры. Но мы, продолжая, есть возможность была где собираться создали такую нашу ветеранскую организацию Наследие Моссовета, где вот выпускали такие сборники, и у нас есть сайт Наследие Моссовета, можете посмотреть о той работе, которую выполнял Моссовет. Ну и, к сожалению, Наследие Моссовета, учитывая того, что я не скажу конкретно об Ирине Федоровне, но там есть другие конкретные лица. Они, даже когда наши депутаты попали в не совсем хорошие ситуации, когда их необоснованно признают недееспособными, в силу того, что он одиноким попадает в психиатрические больницы, они отказались от участия в защите, что непозволительное для нас, для вообще для любого человека, который бы к нам обращался. В Москве какой был порядок? Двери открыты, очередь комиссию по законности у нас специалисты сидят, мы принимаем заявления и выезжаем сразу же. У нас был э, как из, порядок избрания подбора судей, так и отзыва. Ну, представляете, вот она власть. Вы приходите к депутату своему, своим же депутатам, даже не в комиссию по законности, но пишете заявление и мы его рассматриваем. Проверяем, естественно, вначале. Надо, вызываем прокуратуру, направляем и так далее. Делаем объективную оценку и принимаем меры. Вот так можно двигаться вперед, решая проблемы и защищая права людей. На сегодняшний день явно наступила уже во всех предыдущих высказываниях нашего президента и так далее, и Олега Николаевича, угроза жизни. Что нам дальше? И мы, или мы плывем по течению, есть два выбора, или мы занимаем свою позицию, чтобы защитить себя, своих детей и внуков позиция однозначна у нас с вами. Нельзя, вот пока мы с вами живы, да, нельзя нам бездействовать. Я уже вам сказал, что нужны, сейчас очень важно нам помочь с кадрами. Поэтому обратитесь в восстановление райсоветов. Это 33 райсовета, включая город Зеленоград. Вы представляете, если мы сейчас восстановим 33 райсовета, да, надо обратиться и найти тех депутатов. Ну, во всяком случае, Краман Сергеевич уже не... Владимировна, можно обратиться. У меня есть списки райсоветов. Значит, можно их э, найти, и мы будем в этом участвовать. Кроме восстановления массовета, мы, естественно, займемся и восстановлением районных советов. Вся вот эта администрирование и ликвидация э, системы власти в Москве была проведена незаконно, чтобы вы знали. Мы выиграли Конституционный суд, но он э, спрятали это сейчас постановление. У нас, когда нас арестовывали, и мы уже возвратились через месяц, посмотрели, что с нашими сейфами, вся Документация была у нас ну, просто вывезена с наших сейфов, у нее ничего не осталось. Это вот частные где-то бумаги, какие мы распечатали и так далее. Поэтому обращайтесь к своим депутатам, надо восстановить власть районных советов, вот, кроме Моссовета, и потребуем возврата наших зданий, создания рабочих органов. Если мы начнем даже хотя бы такую вот судебную деятельность по защите наших прав, Пускай даже нам, пускай даже в судах Ирефев, что я предусматриваю, ну нельзя конфликтовать сейчас и так далее. Мы выйдем даже на международные суды и потом международные организации. У нас есть представители и у международных организаций по правам человека. Ну, наш депутат, например, тоже Желудков даже участвовал в штабе по избранию Обамы. Ну, представляете, такие возможности есть депутатам. Другие депутаты есть международные связи. Мы выйдем в Совет Европы. но, естественно, обратимся в Страсбургские суды, хотя не совсем они э, тоже идут навстречу ну, представителям уже, есть случаи, обращались наши депутаты и прикладывали ксерокопию удостоверения и так далее. Они просто отфутболивают, обратно возвращают. Но есть другие структуры. Будем в ООН обращаться благодаря вот помощи нашего президента, за его там подписью для рассмотрения. Нам нужны, наверное, кадры будут и для работы за границей и так далее. Поэтому вы все, вот, наиболее активная часть нашего, как говорится, Население, которым неравнодушно наше будущее, надо во всех этих вопросах принять участие. Уже в рабочем порядке. Значит, я не столько буду вот вам сейчас говорить, потому что ну, наше будущее на сегодняшний день зависит от нас. Если мы его проспим, вот как многие просидели у телевизора с бутылкой пива, то ничего мы не получим. Понимаете? Нас с вами не станет... Молодежь уже забудет об этом и тогда. И нам история просто не простит, что мы промолчали, как правильно говорит Сергей Вячеславович и Олег Николаевич. Нам история никогда не простит, когда мы это осознавая и не предпринимая никаких мер. Понимаете? Мы с вами всегда заработаем, даже на пенсию проживем, понимаете. Но у нас есть наши дети и внуки, которые должны знать, что все вокруг, что вот здесь построено, это построено нашими родителями и с нашим участием. Это все жилье, практически большинство, которое живет, это построено благодаря советскому народу. Вся промышленность, которая сейчас в руках, в том числе алюминиевая, которая в руках американцев, гидроэлектростанции, это все построено руками советского народа. Почему, на каком основании? Никаких полномочий Советский Союз не передавал, ни властных, ни по имуществу, ничего. Незаконные указы Ельцина по приватизации. Все. В принципе, это главное. И борьба за э, власть, это борьба за недвижимость. Власть никто спокойно нам не отдаст. Но мы ее должны, можем получить. Есть многие сейчас предложения пойти революционным путем и так далее. Давайте, у нас есть возможность, благодаря нашему президенту, пойти такую вот, я хотел бы особое спасибо сказать, пойти таким процессуальным путем и через судебные инстанции. Потому что я впервые вот увидел такой труд, значит, который сделал, сделала команда нашего президента Сергея Вячеславовича, значит, о, о нем уже говорили, вот об этой грамоте, которая, ну представляете, поднята вся история, вы обязательно, есть возможность, познакомьтесь, это вот я просто взял, чтобы вы посмотрели. Который заслуживает, я ничего подобного в руках не держал, хотя... Значит, вот представляется расписано и приведены территории и так далее. И сейчас они фактически, но формально, да, принадлежат северной всей территории нам, да, славянам. Нам просто надо извлечь правильно это в результате судебных споров аргументы. Точно так же, как в международных судах нам надо использовать такие аргументы, как заключительный э, пакт хельсинский по нерушимости границ. Все, у нас граница есть Советского Союза, мы никаких полномочий территории никому не передавали. Об этом везде говорит в своих, своих указах президент, и об этом говорит и премьер-министр, об этом говорит все международное право. Никто не отменял этот Хельсинский парк. Ну, получила Германия, она объединилась, ну, ради бога. Ну, все остальное, все восстанавливаем границы Советского Союза. Не, хот... не хочет наша власть. У нас есть пример сотрудничества с другими как государствами, которые жили на одной земле. Там вот, например, Ватикан, Итальянская республика. Да? Но даже мы с церкью живем. Вот церковь живет и мы. Мы что, не можем сейчас жить? вот на, Мы, СССР, структуры власти, которые мы создаем, и Россия. И мы покажем, что нет будущего власти и капитализма. Потому что это насилие над людьми, это присвоение олигархами того достояния, которое нам с вами принадлежит. Вот только благодаря таким путем, каждый день работая, да, мы с вами можем достичь результата. И вся наша деятельность не просто ради восстановления СССР, не просто ради восстановления массовета, а вся наша деятельность направлена должна на защиту интересов и проблем человека. Чтобы мы с вами... Как народ, который победивший нам все время, говорит, и президент России, и все остальные. Мы народ победивший, мы за такую победу сделали. А у меня вопросы, я проезжаю вот в Белоруссию, только оттуда возвратился и так далее. Почему же вы, народ победитель, живете хуже побежденных немцев и даже поляков, где сейчас сосиски дешевле, и зарплата выше, и пенсии выше, а мы в 90-х годах им возили там топоры, косы и так далее, металла не было. Представляете? В каких масштабах воровство и ограбление народа идет? Для этого нужен вот не только поднимать блок судейский, там, прокурорский и так далее, но, конечно, и создавать следственные. Все ворье должно быть привлечено к уголовной ответственности. И средства возвращены в наш государственный банк, обязательно государственный. Только тогда мы можем решать социальные проблемы людей. Ну, какие социальные? Жилье, обучение, здравоохранение, ни в чем не нуждаться. И мы, как народ победители, естественно, должны не хуже жить побежденных немцев. Согласны? Ну, разрешите тогда закончить. Извините, что я так долго.